Давай я тебе, слушай, жука положу рядом, он как-то все-таки, ну как-то гармонизирует твое личное пространство. Да, Будет рядом находиться и тебе сразу по-другому чайпития пойдет. Слушай, э, ну это было давным-давно, на самом деле, чуть ли не там 2000 2011 год, 2012, что-то типа этого. Э, ну просто, ну Илья Бадуров это годный став, то есть mm -hmm. это прям вот качество стопроцентное, то есть тут как раз вопросов, гарантия качества, то есть и соответственно э, у меня уже там, к тому времени уже был какой-то условный рефлекс, то есть типа мол ты покупаешь вот, вот чай от Ильи и он сто процентов будет классный, mm -hmm. даже если ты что-то там не понимаешь или например он тебе не нравится чем-то или ну вот ну не понял чай подожди там неделю две три и там ну просто попей другого потом вернись к этому и все, то есть в этом как бы момент, то есть даже если чай тебе что-то там как-то не подходит это не значит что он плохой, это значит что просто ну, блин, кто-то не любит зеленые, кто-то не любит шены, кто-то не любит пуэры, кто-то что-то, то есть здесь точно так же. Вот. И, соответственно, как бы там через какое-то время, говорю, у меня выработался уже прямо условный рефлекс, что типа Бадуров, хорошо, uh -huh. Знаешь? И на удивление, ну, как бы оказалось, что у очень многих выработался такой условный uh -huh. рефлекс, то есть, как бы да, типа ты пьешь чай от Ильи, и ты сто процентов попадаешь вот прям в топ, то есть он действительно тот, который должен быть. Вот. А плюс еще есть момент вот этот с утесными лунами, э, по сути, ну, у Ильи самый лучший утесный. Mm -hmm. То есть нет лучше, как мне кажется, как я как бы понимаю, вообще, в смысле, на постсоветском пространстве найти круче утесников, чем от Бадуровой, ну нельзя, просто нет их. То есть он там находится, он там, он там именно конкретно посвятил жизнь изучению этому. Он там проживает достаточно длительное время, плюс он сдал экзамены на вот этого чайного дегустатора. То есть вот это конкретный, сформированный, грамотный, качественный, профессиональный специалист по утесным лунам, в том числе и по чаю. Как бы, вот. Поэтому, вот такие дела. То есть, и поэтому, соответственно, как бы уже когда начали этим чаем работать, ну там, блин, разница огромная ты берешь этот чай, там, как ну, там, условно говоря, где-то, и берешь этот же чай в Ты понимаешь, ну тут как бы да, mm. не надо, так, да. Вот, а Илья, по сути, наверное, может быть, чуть ли не первый, или один из первых. Ну, я, я не знаю, кто раньше, может быть, это был, но мне просто неизвестно об этом. Он запустил вот эту вот историю с изготовлением своих собственных чаев, э, ну, как бы, скажем, не фабричных, а что-то типа как бы. Фермерских что ли, таких каких-то крафтовых сейчас есть такое да. слово модное. Вот. Что вот, мол, как бы, типа, он начал первый выпускать чаи с каким-то своим собственным там названием, ну, или там, типа, как бы у, очень упрощенно, без даосов, драконов, э, императоров, что там, ну, вот этих всех дел. Да, плюс кириллицы и да, Ну, в том числе, как, ну, то есть, да, как, да просто, просто начал. Просто доступно да. и. Я думаю, что, что, возможно, он первый это начал делать, но может быть. Вот. и ну блин, это очень привлекательно, то есть ты можешь делать такой продукт сам, представляешься, какой кайф. То есть, и причем все твои какие-то творческие задумки вообще нет вопросов. Делай, что тебе хочется. Вот в этом кайф. Вот, и в 2018, кажется, году, вот как раз инициатором этого чая стал Виталик. У меня есть такой Виталий, святой Виталий, Виталий Грек, и там целая куча, да, как бы мой друг хороший вот и он как прям вот настоятельно начал меня как бы вот в эту сторону двигать и говорит Дима надо делать новый чай давай как бы да и, ну и, ну то есть там появились финансы и мы изготовили новый чай, чай. Свой, да давай да, прям вот печальный пьяненький то есть до этого думали но да. как-то надо было обладать э, такой знаешь как бы именно такой настойчивостью то есть для того чтобы переломить этот какой-то барьер э, своего собственного э, из пула, что ли. Ну там пойдет, не пойдет. Пойдет, стоит, не пойдет, это а много, да. да, вкладывать деньги. Как-то, блин, знаешь, ну, это ж все равно какая-то, ну, не популярность, а какой-то, ну я даже не знаю, как сказать. То есть это как бы типа, ты по-любому ты выпрыгиваешь как-то из какой-то табакерки, начинаешь всем говорить, я вот тут такой. А уже до этого, ну, уже есть люди, которые что-то делают, ну там типа мой чай, то есть, ну, у них mm -hmm. тоже все более так вот. Вот, сделали первый чай, он начал разлетаться и понеслась у нас. Мы на настоящий момент сделали 11 штук полноценных блинов больших, да, э, с ильей. То есть конкретно вот 11 блинов от А это как выглядит? Это идет коллаборация с илью? или там э, есть какие-то там блины, например, где там 50 на 50, есть которые там 100% твои? Да? Нет, они все 100% мои, то есть я имею в виду, что ты инвестируешь. Ну, деньги мои, да. Э, вопрос какой то есть во первых уже готова обложка то есть как бы ну то есть готово понимание того, какой должен быть чай ну как бы типа как вы яхту назовете так она поплывет то есть условно говоря под там чай аквариум конкретный я искал вот чай для того чтобы он был чай аквариум то есть не просто хорошее сырье вот ему надо было найти конкретно или там под пушки ну условно говоря да вот то есть это раз во вторых ну, естественно, как бы он уже понимает, какой должен быть чай. То есть я как-то его описываю как-то для него. Mm -hmm. Как-то вот он, я хочу, чтобы он был этот жирный, а этот такой, а этот может быть больше почки. Раньше, до, как бы, до еще карантина, до тех старых времен. То есть еще приезжали пробники, и как-то мы еще участвовали в выборе. То есть тоже могли как-то потренироваться. То есть я показывал, вот там, ну. Да, там, условно говоря, мы еще принимали участие. Аквариум полностью Бадуров сам выбирал. То есть тут его надо было просто сделать, и я не мог ну, ждать вот этого mm -hmm. времени. Туда-сюда это... гонять, там, Ну, даже, типа, да, да дайте... Сейчас такие вопросы с этой.. Такие большие сроки с этими всеми отправками, что это на самом деле может затянуться очень. Вообще риски, блин, серьезные, правильно, так вот, качай, там, вот. Ну, риски здесь. Ну, я имею в виду, там вот ты там сделал партию, да, она же может там. У нас, нас потеряно-то ехать. Пс, у, нас, у, у нас потеряно где-то 150 блинов радио То есть вместе вот их просто нету. Да, поэтому, тут, э, поэтому тут просто вот как бы такая вот ситуация. То есть... Сейчас я... Нет, мне просто надо поставить чайник, поэтому это все, я думаю, ты будешь резать. Сейчас... Да, не, не разогнал, да. да. Вот, и... Что получается начали выпускать потихонечку эти блины то есть мы как-то принимали участие пробовали а тут получается мы съездили конкретно к как-то типа презентовали эту часть что ли то есть что-то типа вот была вот такая вот совместная встреча на эльбе с первым блином вот со всеми uh -huh. вот этими делами то есть их как бы запустили целую вот линейку этих чаев вот и они они раньше выходили где-то приблизительно наверное в два в три месяца один uh -huh. а тут получилось за время карантина где-то у нас там что-то там подкрутилось и прям вот такое желание возникло. И во-первых, обложек стало больше, то есть какие-то идеи начали приходить, и отдельно ребята мне уже эти обложки как бы делают, я их как-то складываю. Mm -hmm. То есть типа на потом думаю, что-то готовое, но я думаю, что это подождет, что-то нам наоборот тороплю там, и тому подобное. Вот. И сейчас как-то типа уже подошло время, когда эти чаи приходят. То есть mm -hmm. они уже готовы и они уже как бы доезжают. То есть уже такое, ну как-то типа накопилось их. вот а плюс к этому есть у нас еще друг, товарищ и брат, непосредственно мой тут э, друг, товарищ и брат здесь, который работает тоже, Дима Доктор, который параллельно еще ведет линию под названием Домо, uh -huh. то есть вот Дарума выпускался уже в ней либо Дурова, то есть отдельно, это уже Дима курировал. И плюс есть еще один новый блинчик, который уже появился вчера, но ну, я думаю, это позже выйдет, можно его показать, то есть в смысле уже, тогда когда выйдет, вот это как сказать, передача запись, тогда уже этот чай уже, наверное, появится. Вот старое чайное дерево. Это не старый шен, но это шен действительно со старых деревьев. Mm. Э, ну, может, не гениально старых, тут 400 лет этим деревьям действительно очень хороший качественный чайок. Но он появится где-то, ну, через неделю приблизительно, может через там полторы-две недели. То есть, возможно, что передача выйдет, он попадет, может нет. может, ему времени будет. Я вам дома обязательно попробую. Это ну, такой, обложку сделали чуть-чуть по-другому, не так, как э, была. Ну, то есть, об, была идея такая, чтобы обложка оставалась вся, была заполнена mm -hmm. ну, как бы, рисунком. Вот это уже Шен, э, которым занимался конкретно Дима доктор, это не с Ильей Бадуровым выпущенный, mm -hmm. с другими людьми, которых он нашел. Это как бы отдельное ответвление еще нашего тоже. Те люди, которые делали бы, дорогу. Те люди, которые делали дорогу, да. Вот. То есть это отдельный как бы, такой прожект. То есть поэтому тут у нас как бы тоже уже такие тут наши внутренние. Ну, это же прикольно, уже такой воплотляется. Да? Опу... Ну, у Димы есть как бы свое там видение, он у вкладывает тебя... что-то свое в чай. Mm -hmm. То есть я, соответственно, вкладываю свое какое-то. Плюс, естественно, выпуск чая – это общение с Ильей, это такие какие-то вот, большое количество нюансов, каких mm -hmm. миллиард, каких-то очень прикольных моментов. То есть, Целью является, судя по всему, не чай, а чай является средством для того, чтобы больше еще как бы коммуницировать. Ну как и, наверное, во всей этой. Есть, чай прекрасно, но много еще интересных значит вообще. Про каллиграфию расскажу. Все-таки вот, ну я так. Вот. Нет, это ты рассказывал. Возникло, а, да. Общем, чтобы, да. Ну, да. Чтобы люди узнали. Это все побольше. идеи, ну я не знаю, ну это все мои такие идеи. То есть я, ну без лишней скромности, я придумал такую вот историю. Э очень жалко, когда люди выбрасывают бумажки от пуэров. То есть, ну, -то вот в этом есть какая-то эстетика, красота, и мы действительно стараемся, чтобы они как-то все ну, вот выгодно как-то отличались друг от друга. То есть, чтобы не просто было написано «Чай пуэр из Юнаня», ага. ну типа пуэр. Ну, окей, это может быть, как какой-то ну, арт-объект там один раз работает, но это неинтересно. Вот. И Илья до этого вкладывал Свои каллиграфии, там, помню, mm -hmm. давным-давно еще когда-то оставлял их и я их даже вешал, тут они мне висели на стенках, вот есть, например, вот конь счастья mm -hmm. висит, то есть такие вот, ну и плюс сами обложки я оставляю, знаешь, как вот диски в этих, mm -hmm. в, э, ну это, на рекорд вот, вот когда висят эти платины, вот, здесь точно так же, вот тут 10 этих блинов висит, вот. И возникла идея так, чтобы я написал на каждом блине какую то каллиграфию. То есть, в смысле, прям какой-то иероглиф, ну там я прям сначала понаписал миллион текста, знаешь, там чуть ли не весь там Дао на одном блине. Mm -hmm. Как бы я говорит, да, ну типа не очень хорошо получается. И вот, вот вышло, ну тут ну, что-то под 20 штук разных. Там что-то и ну уже они есть на сайте и доброта, и любовь, и, и ясность, и счастье, и дао, и, mm -hmm. и, и, и, А тираж каждого. Здесь тираж 210 штук, 30 всего, да, всего. 20 вариантов. Примерно. 20 вариантов, да. То есть, грубо говоря, там каких-то блинов по 2 туна, каких-то по одному. Да, их они уже. То есть он у нас уже лежит 2 месяца. Я просто не хотел портить как бы, продажу. И он уже мы его сами пили. Угу. И уже он как-то так по чуть-чуть разошелся. Понимаешь, начал чуть-чуть продаваться, я дарил друзьям. Угу. И там кому ясность, кому любовь, кому там доброту, кому <свят> от себя и от отели и так получается. Поэтому... в принципе он сейчас, ну, он сейчас ну, от... я его да. сейчас уже и не будет скоро. В этом это как как в этом, в этом была, не задача. <свят> вот вчера закончился дорума полностью, вышел все совсем. То есть в этом как бы момент не делать это, знаешь, каким-то бесконечным таким проектом, который вот всю жизнь тебя будет кормить. То есть нет в этом задачи. Задача как бы. Какой-то такой, знаешь, сделать как-то как вот, как явление. Я, ну я не знаю даже, как правильно это сформулировать. То есть от того, что у него есть конец, вот в этом есть свой как а -а -а. Бы, смысл. То есть я тоже с Димой там раньше ну даже душу спорила, просто как бы я и говорил: давай там продолжим дорогу, или там еще там сделать еще тираж. Возможно. Но мне кажется, вот в этом все-таки вот он прав, что вот в этом в, в конечном количестве есть свой смысл. Чайный пьяница 2020, это продолжение. Этот, э, этот, этот, это другой, другой чай. чай совсем, да. Вот его больше, его 420 блин. Ага. Был 60 тунов. Китайцы минимально делают 420 блинов. Ой, 210. 210. Минимальное количество это 30 тунов. То есть это как бы ноль, от которого можно дальше отскакивать. И соответственно. То есть все блины делаются минимально 210. Вот. Ну и там дальше уже. Поэтому. Чайный пьяница, он другой, совсем просто пришло как бы время, была классная обложка сделал Кирилл Павлов. Мы сделали, mm -hmm. но они чуть-чуть неправильно напечатали, но смысл такой чай очень классный. Да? Я просто думал, что это, типа тот же самый. Ну, не тот же самый, типа тоже сырье, да, там оно просто вышло, потому что вам все нравилось, а он закончился. Я думал, что такая песня нет. Нет, он совсем другой. Это просто Он совсем обложка, другой, другая. просто он как чайный пьяница, тоже крепкий, жирный, маслянистый, густой. Mm -hmm насыщенные и пьяные, то есть вот как вот типа чайной пьяницы. то есть mm -hmm. в этом как бы момент, знаешь, о том, что ну вот как вот он называется, так он и есть, То есть в принципе может быть еще чайный пьяница. Ну верно. Ну, Лихо, ну у меня да. еще там еще десяток есть еще впереди, <с <с уже, обложек? обложек уже yeah. готовых, которые будут. И я вчера как раз общался с Ильей по поводу выпуска Шэна и Шу, вот к новому году, дай бог успеем к следующему, ну к, к этому китайскому новому году. Mm -hmm. То есть идея есть, но короче, даже если будет чайный пьяница, он будет там в конце следующего года, uh -huh. в лучшем случае, потому что есть там когда то Уже э, у, уже, го, уже как бы готовится запущен 100 граммовки, да. шу. Шу. уже запущены шены шу, тоже э, большие блины это уже ну там как бы Диминого проекта и с Ильей, вот еще там отдельно то есть как бы мы уже вошли во вкус mm -hmm. что-то делаем и я искренне надеюсь что это будет как бы более-менее регулярно потому что весь чай этот классный он отличается он какой-то весь такой, знаешь, то есть я очень, как сказать, трепещу, знаешь, когда то есть можем... может настать момент, когда в этом магазине, кроме вашего чая, не будет другого чая. Ты знаешь, на самом деле, судя по всему, такая задача даже стоит. Я еще, я сам не, не, ну, не до конца это понял, но вполне вероятно, что целью вот этого, целью нашей работы является продажа полностью собственного своего чая. собственного чая. Да, потому что... Есть идея сделать белый, есть идея там, делать, ну короче много mm -hmm. чего делать. Есть идея делать свое и, это, и возможность этого и есть. И ну, как бы, понимаешь, получается, что любой этот человек, который мы делаем, он выгодно отличается от любого другого заводского. Mm -hmm. Во-первых, тем, что ну есть человек, который отвечает за то, что там внутри. То есть никто не может сказать, о том, что вот там китайцы и там, знаешь, ну, что-то там меня туда засунули. засунули обманули, ножку украли, перепечатали. То есть -то как в данном случае есть конкретно я, я отвечаю за то, что там. То есть у меня есть мое лицо, да. прямо вот на блине, или там, вот я это продаю. Вот, ну, в принципе, это вот тот, как бы та планка, которую Илья когда-то задрал. То есть он говорит, я сделал это чай. То есть, я действительно единственный человек, который отвечает за то, что внутри. Я не просто купил там на Алиэкспрессе что-то и кому-то что-то продаю uh -huh. и может даже я вас не обманываю, но меня обманули, понимаешь. Uh -huh. А по факту как бы меня обманули, я обманываю, и все тут друг другу какие-то истории рассказывают, которые там, знаешь, ну... То есть вот, например, момент какой, то есть, э, насколько я понимаю, крайне мало людей пробовали настоящий там какой-нибудь даи или менку. Ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть, чаще бывает всего, что я вижу этот чай у людей в продаже э, дешевле, чем он стоит в Китае. Ну, его цена реального, mm -hmm. настоящего. Плюс, ну, китайцы действительно много делают подделок. Я так ну, понимаю, наверное, думают о том, что мы, в принципе, не, ну, не очень хорошо соображаем в этом. Справедливо, наверное, как бы. И, типа, то есть, условно говоря, ты можешь получить хороший блин, там, даи или какой-нибудь там сягуань, что-то такое. И при этом высока вероятность, что это классный, хороший да. чай, который хорошо пьется, с хорошей рецептурой, действительно, питки, там все у него классно. Но при этом это не настоящий чай. То есть не тот сягуань, не тот даи, не тот менку там, и тому подобное, который там тулинь, и который действительно должен быть, ну вот, по ну, факту настоящий. Да. То есть он хороший, ну, но подделка. при этом, как бы, он другой, да. Качественный То есть, вот, ну, там, условно говоря, я тоже делаю чай, но мне удобнее его завернуть и продать его в Украину, или в Европу, угу. или куда-то. Под маркой там, Тулин, понимаешь. А сам Тулин стоит дороже. Вот. И как бы так я лично сталкивался с тем, что да, мы пьем этот чай, он нам нравится, но это не настоящий чай. Вот. И, судя по всему, этих чаев очень много. А тут получается, что мы действительно вот прям вот, ну это наши. блин, плюс у него ну как бы это все сделано руками, там Илья, мы здесь, Ли Ну Илья, он же контролирует все процессы, правильно? То есть он не позволит, чтобы мы завернули что-то не то туда. Нет, ну там понятно, что там ничего, там все. Ну как бы я точно уверен, что он не стоит над каждым блином, не смотрит. И, ну, ну да. <смех> я не знаю, как это все правильно. сказать. Но раз он да. свой авторитет кладет на это, блин, значит, ну, он уверен. Вот с тех людей, это... с которыми он работает. Да, да, да. В том числе, конечно. То есть это, это совместное производство большую часть непосредственно всего участия там китайского. Это, конечно, Ильи заслуга, угу. то есть это его чай в этом плане. Да. То есть мы можем там. Во-первых, я не очень хорошо понимаю, как чай изменится с россыпи на пресс. То есть есть там нюансы, изменения, я их ну, не знаю, не вижу. Во-вторых, Во ну, честно скажу, для меня те чаи, которые мы делаем, они являются как раз э, способом больше изучить поэр. То есть, условно говоря, я сразу заведомо понимаю, что это чай хороший. И я пытаюсь проникнуть в, ну, как бы правильно сейчас сформулирую, то есть пытаюсь понять, что же в нем увидел Илья, для того, чтобы выделить эту часть среди большого количества других. То есть по какому критерию он оценивал или что в нем такого? Вот, ну вот, э, смотри, то есть... Э, Илья где-то почти два месяца искал аквариум. То есть, mm -hmm. в смысле, искал сырье. К нему он приходил, он говорил, классный чай, вопросов нет, все супер, но не то. Mm -hmm. То есть, нужно еще время. Еще, он опять, там ему опять едет, там, опять из Юнания чая, он опять его смотрит, щупает, трогает, опять пьет, опять говорит, не то, опять приходит. То есть... И вот, соответственно, пришел аквариум, и мы тут пьем, чтобы понять вообще, что там такого, он ждал и что он там такого нашел в этом чае для того, чтобы сказать, что да, защёкнулся mm -hmm. этот замок. То есть вот это интересно. Поэтому, конечно, кайф. И если, если другие люди к этому относятся точно так же, то честь и я только рад. То есть мы, получается, тогда формируем как бы более внимательное, более какое-то осознанное, вдумчивое, ну не слово, а как бы проживание с чаем. Вот так. Мне кажется, это важный момент такой ну, Ты да. только загрузил тебя. Думаешь, интересно Ну то есть понимаешь, вот есть бы, вещи, есть... о которых, как бы, я думал, да там, о... Прикинь, о которых, то есть как бы, это, это заведомо везет. хорошо. То есть вот в этом как бы момент, ты можешь на любом Бадуровском чае учиться, понимаешь? То есть ты берешь, например, там Жугуй, и вот Жугуй должен быть вот таким. Все, mm -hmm. это, это вот эталон Жугуя. Понятно, он есть там дороже, какой-нибудь лучше там, mm -hmm. лично сам там его там кто-то с горы, Фернандо По, где гуляет Лимпопо, там, спустил mm -hmm. тебе его. Понимаешь, Но вот Жугуй должен быть таким. Ты его пьешь и говоришь, окей, себе складываешь там mm -hmm. его в какую-то свою собственную вкусотеку, и там. Через какое-то время ты уже запоминаешь. Точно так же и с поэрами. То есть это редкий случай, когда можно так. То есть это как бы типа такой, знаешь, лайфхак там для ленивых. То есть угу. в смысле ты можешь сам пройти весь этот путь, а можешь пройти его быстрее, проще и интереснее значительно. Вот в этом кайф. Да. А ну и, и тут, естественно, Илья выступает как учитель. Как угу. такой, то есть человек, который ну, вот, может, может показать, рассказать и научить. Ну класс, очень круто. То есть редкий случай на самом деле. Но я так много встречаю как раз вот, вот среди там своих же, например, людей, которые ко мне обращаются, они сначала что-то покупают у меня подешевле, потом что-то подороже, потом смотришь, пропал. Это Алиэкспресс, какие-то непонятные сайты, Слушай, Инстаграм, да, я... ну, человек изучает, изучает, изучает. Потом проходит какое-то время, он приходит и покупает же там чай, чайного пьяница Ильи и говорит, блин, вот, вот это вот да, да. Ну, то есть все равно какие-то скитания происходят, да, когда то поиск. Ну а что-то еще? Я все-таки настаивал, ага. что это наш чай. Ну то есть Илья, да, молодец, класс. Чайной пьяницы и Ильи. А, Ильи, да, хорошо, ну вырежем, Илью вырежем. Илюхины чаи, они продаются на советскому пространстве. Они есть в России, как бы они есть в Беларуси. Не знаю, где дальше там еще они есть. А Чьи чайного пьяницы, кроме Украины, где-то продаются? Ну, на самом деле, не так много совсем. Mm -hmm. У нас есть ребята в Молдове, куда mm -hmm. мы отправляем. Мы вот вчера прям буквально отправляли чай. Mm -hmm. То есть, э, ну, да. Как бы. Потом, ну, в Беларусь немного покупают. В России крайне мало этого чая. Э, ну, но его Just. покупают не магазины, нет, а просто Нет, люди. просто а кто-то, да, там, не пил. знаю, кто-то ехал мимо, проехал, там, да. То есть, получается, как бы, мы являемся прям представителями Ильи в Украине, и у mm -hmm. него на сайте написано о том, что вот, типа, мол, есть вот такие люди, чайная пьяницы магазин, который прям является его представителем тут. У меня, может быть, не весь ассортимент его, там есть какие-то нюансы по ассортименту, которые, ну, я посчитал, что мне это не надо, но, пред, условно говоря, представители чайного пьяницы, их еще где-то в других странах нету нет где да, да, то да. есть можно сказать что пьют представители чайного пьяницы да Николай, а ули да. ули нету то есть такого ну, представителей ну... чайного чайного пьяницы и в Украине мало получается Чай на продажу покупают мало, то есть в первую очередь покупают чай для того, чтобы попить uh -huh. или ну, какой-нибудь чайный клуб, в uh -huh. какую-нибудь там кальянную, в какое-то чайное какое типа, место для того, чтобы просто поп... ну, ну, попить, попить поразделя... По... поломать, значит. то есть он продается, но не продается в таких как бы, объемах, масштабах, как у тебя или как я продаю чай Ли, то есть я запутал тебя, но... не, короче смысл знаю, такой. Да. Мы... А в других странах пока представителей нет. Да, говоря, я да, думаю, то... как бы это не тот объем для того, чтобы появились представители. То есть эти там 400 блинов или 200, ну это, это как бы, ну вот, э, может, оно, цифра выглядит как там, знаешь, там масштабно, и там условно говоря, там магазин где-нибудь, там ну, короче, там когда-то мне эти там 200 блинов казались бы многим, да, mm -hmm. я бы сказал бы, блин, это там год продавать, ну нет, это не так много. То есть... В этом, я же говорю, как раз есть и момент о том, что ты можешь как бы саккумулировать свое, свое творческое какое-то вот желание какое-то и выпустить этот блин, и он быстро расходится достаточно, mm -hmm. и от него остается только, знаешь, как у кометы, такой хвост. Что вот он был, классный, mm -hmm. и потом приходят люди, говорят, а, что Пушкин закончился, mm -hmm. знаешь, или вот конь был классный, там, вот такие mm -hmm. вот дела. То есть вот в этом как бы смысл, что вот он вышел, ну и кайф. И мы там, может быть, сделаем вот сейчас чай, который будет похож на этого коня, а mm -hmm. может нет, знаешь. Объективно, объективно я тебе могу сказать, что вот это тоже, кстати, отличительная черта того продукта, который мы продаем, и, и Ильи. То есть процентов э, этот часть стоит дороже, чем он стоит. Вот это как бы типа через какое-то время ты понимаешь, что вот ну, по меньшей мере, вот он точно этих денег стоит, и вот как вот. Все отлично. Ну, да, если взять там, типа, рецепт китайский, еще возможно, с какой-то подделкой, да, там, который ну, будет ну, стоить вообще в полтора в два просто раза будет. дороже да. Да, того же Пелевина, к примеру, а по качеству будет ну, как бы такой же, да, например. И, а может быть и Пелевин ярче. И тогда ты понимаешь, что, что блин, плюс -то ты кажется, понимаешь, что недорогое. это что это Виктор Олегович, ты понимаешь, ты знаешь меня, знаешь, там куча все тебя люди знают, им интересно, видно, как эта обложка сделана. Ты понимаешь, это труд, что не просто там выпустили, знаешь, там миллион ну, короче, в этом есть да. такой какой-то вот нюанс. То есть я лично люблю вот люблю покупать что-то вот у людей, которые делают это все своими руками, как бы-то там пропускать. Вот ты делаешь футболки, люди у тебя эти футболки покупают. Это шкаф, то есть они могут купить там Nike, Adidas, ну это же не интересно. Ну, да, Даже если она лучше по в качеству... Футболках, у меня же лимит, я вот недавно чувак передо мной заходит в моей футболке, там, бородатого клуба. Понимаешь? Ну, говорю, Ох, нечесть. Вот, мой вот. Мой это как бы, поэтому тут, тут тоже включаются вот эти, как бы, такие процессы, как мне кажется. То есть тоже вот эти вот моменты тоже вкручиваются в то, что все равно, так или иначе, ты понимаешь, что здесь вложена частичка внимания души, и в этом, ну в этом и смысл, как бы. Ну прикинь, то есть как бы ты... Ты как бы подписываешься, знаешь, о том, что, что ты, ты гарантируешь качество, это такой как бы важный момент, как по мне. И я стараюсь там, условно говоря, там, э, как, ну, стараюсь увеличивать количество вещей или количество продуктов, которые вот так или иначе попадают в, в зону моего внимания, чтобы они имели лицо чтобы я знал, кто это сделал, там, не знаю, ремень, понимаешь, кто от кого вот этот там услал хлеб, там, знаешь. Ну вот мне это мне так интересно. То есть мне это радует, я люблю это. То есть кто там вот делает вот, вот, вот эти помидоры, вот эти. Ну как-то так, не знаю, мне в этом кайф какой-то. То есть я, может быть, старый, я не знаю, я получаю от этого удовольствие. От того, что я стараюсь общаться с людьми или вот пытаюсь, как бы вот в зону своего внимания включить, чуть-чуть больше информации о том, что попадает ко мне там, и, и вообще. Мне кажется, это интересно. То есть вот я сейчас получил э, целую кучу как бы, всяких разных там, историй для бороды, для там, ухода за бородой, но они же не просто. Я пошел их магазин купил, понимаешь? Uh -huh. А это лично от тебя приехало. То есть, соответственно, уже есть в этом тоже частичка внимания. Ты выбирал, ты делал. Ну то есть, ну как, оно только обогащает, то есть, оно не может как бы, знаешь, уменьшить. Да, я меньше подхожу тоже к этому вопросу, ну, я так, через я... себя пропускаю, большую часть я отдаю назад, я же не со всеми работаю. Как, mm. ну, и ну, со мной многие даже поэтому не любят работать, потому что я вредный. очень сильно вредный, возмущаюсь, накрученный, слишком деловой. Ну, мне же вот. присылают соответственно... на, на тесты продукции. Я смотрю, говорю, не чуваки, вы ничего в Америку не открыли, до свидания. Как бы, ну вот так вот они вот. придет. И соответственно, что, то есть, там через какое-то время там то есть, любой мир борода, и сразу равно там, плит, знаешь, там вспыхивает лампочка. Здесь то же самое, абсолютно. И в этом кайф, судя по всему, мы к этому все придем. В том, что, блин, ну лучше знать, кто это все делает. Как бы лучше, ну как бы ты, во-первых, общаешься с человеком лично, во-вторых. Короче, много тут фактов. Ты в том числе и как-то ему помогаешь, да. что ли, продавать, понимаешь, ты общаешься с ним, ему полезно твое общение. Он э, получает какую-то мотивацию, потому что есть конкретный человек, который ему говорит, сообщает о чем-то. Ну, вот в миллион факторов, которые так или иначе влияют на, на вот это все. И чай это как раз очень важно и нужно как раз в этом плане. Вот. Ну, как бы, я не знаю, там, вот сегмент, часть вот этого, потому что тоже чай, это же мы его, ну, во-первых, каждый день пьем, а во-вторых, еще что он же вовнутрь, он нас как-то изменяет, и от того, как ты к нему относишься, соответственно, изменяется, и все, вся твоя история внутри. Действительно, на самом деле, проще всего купить там на Алиэкспрессе или там, условно или там на Толбао, просто продать. Да перепродать, и ты такой, типа, ну вот так, знаешь, ну такой чай, ну да, ну. вот китайцы, негодяй, чай, ну китай, чай, вот вот таким образом, мне кажется, что он не продается скорее всего, не продается но только, ну, ну, ну может быть, не тем, либо там, один раз купили и больше не пришли, ну не знаю, как китай, потому что, а, просто... а потом человек говорит, я купил на Алиэкспрессе, ваш, знаю, поле... я, ваш От пуй, отвратительный, да, знаешь, вообще, чего вы мне, посмотрите, сено, ты смотришь, ну реальная сено, зачем ты купил его, ты можешь абстрагироваться, вот ты, ты уже плюс-минус там там какое-то время попил, ты уже там что-то покупал, ты уже залез на Алиэкспресс, покупал. и тут ты, например, видишь у любого мира бороды чай, ты заходишь и видишь, он стоит там тысячу гривен. Но ты его видел на Алиэкспрессе за 500, там, допустим, понимаешь, и ты не можешь абстрагироваться от этого, ты пьешь это чай думаешь, вот, Любомир, борода, 500 рублей наварил, ну, а я там пью его, блин, еще и чай какой-то, блин, говно, знаешь, и все вообще они такие негодяи, вот ты не можешь как бы от этого, ну вот, понимаешь, да? А, а плюс ты там через какое-то время ты уже плюс-минус понимаешь, что сколько стоит, как оно там, где как, ну вот. А тут ты пьешь этот чай, и тебе не важно, сколько он стоит, потому что это вот, вот он один такой, и его больше нигде нету. Это действительно чай, который мы не перефасовываем. Тут да, там, это только для нас его спрессовали, мало того, его даже повторить нельзя. То есть вот люди говорят, да, о, конь классный, еще вот конь еще был, его уже сделать нельзя было, понимаешь? И нет у него цены, как бы, есть просто, ну вот, то есть, и все. Вопрос в том, что каждый чай наш отличается от предыдущего и по качеству сырья и по, по как бы качеству задумки что ли. То есть он весь разный. Но чаще всего бывает, что э, тут уже как знаешь, как вот Марадон в 86 году, когда рукой забил гол, помнишь? Он сказал, что даже если это была рука, это была рука Бога. Mm -hmm. и вот тут то же самое. В каждом из блинов есть какой-то нюанс, который так или иначе как бы, ну вот, ну не от нас зависящий. Вот, Конь Счастья и, и Шен и Шу, они были общены с двумя обложками, то есть первая, ну вот в смысле, одна была русскоязычная и Счастливый Конь Счастья, а вторая была Счастливый Кинь Счастья и китайцы так посчитали, что нужно выпустить только вот в русскоязычный. Пушкин выпускался с, надпись, с его подписью Пушкин и с э, иероглифическим написанием Пу угу. Китайцы посчитали, что он только Пу Сидзинь угу. то есть потом там например аквариум делался, то есть вот этот вот круг с вот этими волнами, с этим вот как направлением движения, они должны были заходить за сам блин. Но опять же, так как бы вот они его так распечатали, так то есть в каждом блине есть какие-то нюансы, которые уже от нас не очень сильно зависят, знаешь, то есть оно все как бы происходит, как будто живет своей собственной жизнь. Mm -hmm. То есть мы что-то делаем, а дальше уже оно как бы дооформляется самостоятельно, в этом есть какой-то свой ну, не знаю, знаешь, как вот прям ценность такой. Есть, ну, ты если не воспринимаешь как невыполненное ТЗ, правильно? Это же, типа, ну, то есть, это... вот, говоря, то есть, вот условно говоря, вот, вот этот блинчик старое чайное дерево, который еще не появился, но который будет, да? То есть здесь обложка должна была быть ярче. То есть, и вот эти все листья, как бы они должны были быть такими, прям, понимаешь, как вот видными, да, сочными. Wow. Да, то есть и вот тут как бы здесь типа вот одна обложка, когда разворачиваешь, появляется весь замысел. Uh -huh. Там дерево, на дереве птица, вот та самая, которая и uh -huh. прочее uh -huh. все. А этого здесь не видно. Uh -huh. То есть, если видно, то видно, как бы там достаточно смазано-размазано. То есть, и, соответственно, ну окей, есть такая же. То есть, как бы каждый блин, он как будто еще, как бы, помимо нашего внимания, еще как-то типа дополировывается чем-то или кем-то. То есть и в этом тоже есть свой какой-то момент. знаешь в этом есть тоже своя какая-то история такая. часто бывает что я тут в запаре что-то мы там делаем какие-то коробки движ люди тут заходит человек такой знаешь там типа здравствуйте знаешь типа мы такие да да я там вот выпьем знаешь я такой блин братан он-то я там вот у меня тут габы 5 грамм, я там под мышкой привез, знаешь, давайте, пацаны, мы да какой там давайте, братан, пока. Ну вот что-то такое бывает. Ну, слушай, я очень рад, что есть такой момент. На самом деле, чем больше чайных людей, тем больше чайных людей. То mm -hmm. есть каждый как бы понимает, что он делает вклад в общее служение чаю и вот в какой то знаешь, в развитие вообще вот, ну, всего чайного. Чай как это это трансформация. Чай это путь. По мне действительно очень приятно радостно видеть, когда люди при помощи чая свои какие-то творческие идеи воплощают, когда чай действительно помогает реализовать какие-то проекты. И так или иначе, вот чай уже заходит в очень многие какие-то такие нюансы, знаешь, ну вот и и музыкальные, и.. И художники, и большое количество людей, и режут по дереву, и так или иначе, чай присутствует здесь везде. Вот, и если через какое-то время люди начнут выпускать там свои собственные блины, или свою собственную посуду, или резать доски, или организовывать там какие-то мероприятия, будет только классно. То есть, чем больше, чем больше э, участие чая вообще в жизни как таковой, ну, как мне кажется, тем будет только лучше, тем будет только в кайф. Mm -hmm. То есть, потому что как-то, ну, мне кажется, это прям вот одно, понимаешь? То есть такой, то есть чай является неотъемлемой частью какого-то творчества. Вот так. И, и мы просто показываем, что да, можно делать и так. То есть если вдруг мы там захотим, я не знаю, там вот пока идеи не было, можно выпускать свои чашки какие-то или свои чайники. Тоже как. Поэтому чем больше людей будет этим заниматься, тем будет только, только в плюс. Пока, естественно, это все развивается как угодно, достаточно хаотично, но кайф. Вот в, этом, в 2020 году была идея организовать у людей фестиваль. Позвать туда Бронислава Брониславовича Винногородского в, в Карпатах. Ну там не получилось, но может быть там организуется фестиваль в следующем году. Как бы. То есть есть масса как бы, идей, куда так или иначе чай может зайти и как-то как помочь всем реализовать себя. Или просто как-то да, какой-то общий вектор направить. Так что супер ну твоя же жизнь тоже же изменилась по влиянию чая правильно да но ну, вот прям то есть сильно ну вот да поэтому тут вопрос как бы такой да вот это место без чая бы тоже не появилось и я был бы другой я раньше был этот высокий волосатый без бороды с папкой под мышкой в пальто так что такие дела да и ну искренне надеюсь потому что Чай, меняет людей и меняет место, меняет пространство, меняет образ и направление мысли. И чем больше чая и чайных людей, тем больше изменений, которые, как мне кажется, только в нужную правильную сторону. Это точно. Вот, аминь. Чай выключай. Все никак, я включил. Никак не могли собраться, да? То другое, то, то, то, то, то карантин, и то и -то ну, эти подожди, штуки. это только начало, мне кажется. То лето, блин, то и как-то это вот. Все я... тебе мешает, короче, да? Давай да, за встречу. Да. Давай за встречи. Давай я тебе, слушай, жука положу рядом. Жук как-то все-таки, ну, как-то гармонизирует твое личное пространство. Да, классно. Будет рядом находиться, и тебе сразу по-другому чайпитие пойдет.